Вино представляет винодел Хуан Хисус Вальделана. Здравствуйте! Добро пожаловать в Сегодня мы дегустируем красное вино, контролируемое по происхождению из региона Риоха, марка Вино Вальделана. Вино категории Крианза, из местного сорта Кемпранье. На взгляд вино очень полнотелое, что является одним из признаков качества. Цвет красно вишневый с оттенками violetas. фиолетового. Oh, que que Какой nariz. аромат, какая элегантность, тонкость и продолжительность. Во вкусе совершенное равновесие с тонами выдержки в дубе, выдерживалась в 50% американского и 50% французского, французского дуба. Тона ванили смешанные с фруктовыми тонами, гармоничная и округлая. Все на своем месте, совершенная гармония, подтверждающая прекрасно сложенную мелодию. Всем на здоровье!